чё хряк хрякнул Не понял. Ж... хрю хрюхрю -хрю -хрю сделай. Давай, давай, хрюхрю. -хрю. Я же, как ты, вот так не сижу. Давай, скажи, хрюхрю. -хрю. Ебальник, немножко опусти еще, чтобы полностью вошло в тебя, блядь, в объектив. Давай, давай, хрюкни, хрюкни, хрюкни, хрюкни. Ты хрюкать умеешь? Во, пошло, пошло, пошло, пошло, пошло. Давай. Давай. Давай. Ох, блядь, лысый. Что-что, не слышу я тебя? Можешь покромче говорить? Как? Что? Зарасым пошел. Я сосу? У тебя говоришь? Блин, не надо у меня сосать. Я не из таких, как вы. Вы это украинцы такие, пидорасы, только. Я не такой, не такой. Извини. Извини, я ко мне... Эээ... Блядь, не отношусь. Ты по-русски научись писать сперва, потом пиши, я не пойму, что ты написал. Понял? <г Employables> что? Что? Что? Что? <History> ты прочитай вот, что okay. ты написал, я не пойму одно. А то... Можешь? Можешь? А, у тебя Правда? там твоя телка, а, что ли, рядом? Да. Твоя... <сосишь> что, сосешь? О, русская тема. Сосать, сосуд. Давай, русский, продолжай. Да. На дурачка, на Хотя дурачка посмотрите сос... ну, В смысле, я сижу, ты сосешь там что-то. Я виноват, что ли, если сразу русский сосет. Ты сосешь. Я, я спросил, что сосешь? А это называется сигарета, Серьезно, что ли? А почему ты меня оскорбляешь? Я тебя оскорблю как-то. А? А, а, что, ты уже не сосешь? Ладно, что же? Ты же сосешь. Я не сосу. Вон, смотри, как ты подсасываешь. Видишь, а что, ты не сосешь, что ли? А что делаешь тогда? Вот, по-твоему, ты что делаешь? я курю, больной ты человек, курю, курю, курю. ты сосешь, никотин ты а, сосешь, да, да. Да, это, это русская невестый, тема, блядь. сосать, давай, я хуею, как вы такие, блядь, дожили до пенсии, блядь, а толку нету, мозгов нету у вас, почему ну, вы ну, деграды а... такие, вот? у тебя а, какие дети, а... у тебя жены, жены нету, наверное, да, смотри, у тебя пятачок такой, а... блядь, везде пятачок у тебя какой, блядь что скажи что-нибудь Кукарику, скажи я слушаю. мне прикольно э, долбоеба слушать э, больного я слушаю давай продолжай ну больной человек давай я поржусь, придурка давай давай давай смейся смейся я над тобой И смотри я гимн украины поставлю для тебя только за то что ты курил хорошо это ты о, ха-ха-ха, ха телефон заряжаешь да Бензин появился у тех, что ли ездят, да? Чего у нас? Чего у тебя? Окна на... замерзшие, окна замерзшие, что так? Я умудрился на... а... прикольно смотреть. у русского соседа. Русского... На... Я не знал, что ты такой сосалка. Блин, ба... это опасный человек, ты оказывается. Блин. Чего? Да... Сколько а лет на тебе? Сколько лет? А мамка что не сказала, когда у меня сосала при мамка? Вот, эм, вот смотри, сейчас, сейчас я тебе...